Предположим, к психологу или подруге обращается человек, у которого есть проблемы. Для удобства давайте его называть клиентом. Клиент жалуется друзьям на наличие этой проблемы. Он высказывает свои недовольства, свою неудовлетворенность, раздражение, делится своим бессилием и своей обречённостью. Для наглядности пусть это будет девушка или мужчина у которых нет пары, и они очень огорчены этим, и они ощущают себя в безвыходном положении. Если это девушка, то она жалуется подруге, сообщает ей, что никого найти нельзя, никто не подходит, все мужики козлы, а нормальных давно уже разобрали. Если же это мужчина, он говорит похожие речи, с поправкой на то, что она еще много чего хочет. Тогда нормальный друг или подруга отвечает, что да это они все, они все дураки и уроды, а ты один только солнышко, и никто не может просто душу твою светлую рассмотреть, и они даже не заслуживают рядом с тобой быть. Но ты не расстраивайся, потому что будет и на твоей улице праздник. И кстати, давай за это и выпьем. И это нормально, так как друг выполняет роль друга, он поддерживает, он утешает, он настраивает на лучшее, он, так сказать, ресурсирует нашего клиента, о чем и сказано во всех этих мемах и мотиваторах. И действительно, после этой встречи некоторое время будет казаться, что Ну со мной это все в порядке, это все они. А что бы делал психолог в этом случае? Он бы сказал: То есть вам нужна помощь в поиске партнера, верно? А что они у вас не приживаются или мрут как мухи, или не встречались вам никогда? Насколько вы уверены, что ваша проблема заключается именно в сфере любви и взаимоотношений? И как вариант, он предложил бы заполнить вот эту карту, которую вы видите, так называемое колесо баланса или колесо жизни. И я вам всем тоже предлагаю скачать это упражнение по ссылочке, которая указана в описании видео и выполнить его. То есть психолог переключает внимание клиента с проблемной сферы на все сферы жизни. Так как вполне возможно, что причина проблемы содержится где-то в другом месте. И для этого психолог просит отметить маркерами степень удовлетворенности различными сферами жизни. А теперь представьте, если бы друг в ответ на жалобу, которая звучит меня никто не любит, спросил бы, а кстати, а что у тебя с образованием? какова твоя позиция на карьерной лестнице и как вообще твои финансы и в ответ он справедливо бы получил бурю негодования от клиента потому что задача друга поддерживать а не копаться в белье но психолог не подруга и поэтому клиент хоть и не хотя хоть и сопротивляясь но все-таки выполняет это упражнение и заполняет эту таблицу что мы увидим, ну допустим, по работе средняя оценочка работа есть, она не особо хороша, она есть, по деньгам все намного хуже, хватает заплатить за квартиру и купить еду, по здоровью все хорошо, от природы, от мамы с папой здоровье довольно неплохое, жаловаться особо не на что. Взаимоотношения с друзьями и родственниками просто нормальные, просто хорошие, могли бы быть и лучше. Интересно, что в сфере любви клиент не ставит ноль, хотя на сегодняшний день у него нет никого в поле зрения, кого бы он мог любить или кому он мог бы отдавать любовь. Но по старой памяти он знает, что когда у него есть такие взаимоотношения, они довольно неплохи, поэтому он не хочет ставить ноль, он ставит среднюю оценку из всего своего опыта. Я знаю, что у меня взаимоотношения вот имеют такое значение и мы не будем с ним спорить <смех> будем принимать его таким какой он есть по личностному росту по духовному развитию ну тут все реализовалось тут полный зашкал все книги прочитаны все медита медитации про медитированы молодец по отдыху и развлечениям ну как бы отдых есть развлечений особо нет по условиям жизни Жизнь есть, крыша над головой есть, не капает за шиворот, но тоже ничего особенного и в принципе могло бы быть и лучше. Вот так клиент оценивает другие сферы своей жизни и отвечает на тот вопрос, который он совершенно не ожидал. И мы можем соединить все эти маркеры линий которая поможет внести больше ясности в гармоничность наполненность и реализованность сфер жизни. Если этот многоугольник закрасить, мы и получим то самое колесо, которое в данном случае совсем не колесо, и мы можем обнаружить, что сфера интересов и ценностей нашего клиента явно сдвинута из мира физического и материального в сферу ментальную. Много внимания уделяется чувствам, много внимания уделяется мыслям, фантазиям, ощущениям и мало энергии направляется на то, что можно пощупать. И тогда психолог, в отличие от подруги, скажет, что на самом деле придется заниматься сферой, которая является самой ущербной, так как она за собой тянет весь общий уровень благополучия этого человека. И если в данном случае это деньги, то клиентка может не иметь возможности ухаживать за собой, не иметь возможности покупать красивую одежду, отдыхать, получать какие-либо удовольствия, впечатления. Клиент-мужчина может просто не иметь денег на мороженое, просто чтобы угостить девушку. И решать, скорее всего, в данном случае надо именно вопрос финансов и тогда будет значительно легче исправить сферу любви, так как она или сама собой исцелится, или там придется поработать, но уже намного меньше. На самом деле я на ходу придумываю эту ситуацию и на самом деле я думаю, что у этого клиента проблемы с самооценкой она чрезмерно занижена, но как раз в данном случае простейшим способом исправить ее будут деньги для начала хотя бы. И теперь необходимо понять, что такое случилось с деньгами, почему они не важны, почему клиент их не заслуживает, почему он их раздает, почему он их тратит направо налево. После чего необходимо придумать правильные таблетки или правильные костыли, то есть те инструменты, те изменения, в поведении, в реакциях, в убеждениях, в мировоззрении. Те способы, которые клиент позволит себе, как он считает на сегодняшний день, иметь много денег. Это и будет целью психотерапевтической работы с данным конкретно клиентом. Помочь ему стать финансово обеспеченным и стабильным, позволить себе иметь деньги, принимать их, правильно распоряжаться ими и так далее. То есть на самом деле повысить его самооценку, но посредством финансов это будет просто сделать намного легче. Теперь представьте себе подругу, которая в ответ на жалобу, что хочется любви, а ее нигде нет, отвечает: А давай мы тебя сделаем богатой. А давай мы тебя сделаем обеспеченным, давай мы тебя сделаем с деньгами. Такой поворот маловероятен, не так ли? Если вы хотите виртуально пройти весь путь с нашим клиентом до последнего визита и узнать, что на самом деле делает профессиональный психолог со своим клиентом, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал,